Like вот так-то лучше Привет, Папич, я тебя полностью поддерживаю А теперь Афай с позором А теперь Афай с позором Да, сися с офну погоди С погоди, сися с офну с позором С позором Ааа, да, я Узгай, хазнал, челман Уфай с позором Уфай с позором Строго с позором, оффай с позором.